Здравствуйте, друзья! С вами Наталья Пугачева, практикующий психолог и астролог. Все мы, все люди, которые интересуемся астрологией, предсказаниями, какими-то прогнозами, мы все с вами знаем, что нам все время хочется там, в будущем, увидеть что-то очень хорошее. Ну и клиенты, которые обращаются к консультантам, к астрологам, точно так же хотят слышать только хорошее. Никто не хочет знать про какие-то проблемы. Ну, а если вдруг эти проблемы действительно стоят, видны их в карте, и они как-то ждут, уже поджидают тебя, то, конечно, каждому человеку хотелось бы видеть, а как можно обойти их, или как себя обезопасить, или как подстелить соломку. И я спешу обрадовать тех, ну, может быть, кто еще не слышал и не знает про такой метод, который собрал все самые волшебные техники. И люди, которые знают фэншой и знают бадзи, они как раз этими техниками умеют пользоваться и умеют решать самые сложные задачи, которые мы можем только увидеть в карте. В этом видео я расскажу вам, как сделать самые первые, но очень важные шаги для коррекции своей удачи, как провести аудит своей квартиры или офиса, любого помещения, где мы привыкли находиться, и узнать, как же пространство влияет на нас, а через нас, в общем-то, и на всю нашу жизнь. Фэншуй плюс бадзи – это знание, к которым можно обращаться как скорой помощи, Конечно, если ты знаешь, то есть как только ты видишь какую-то проблему в своей карте или в карте клиента, то ты можешь быстро воспользоваться какой-нибудь технологией и сделать какую-то манипуляцию на уровне своего жилища. И в общем-то для чего мы это делаем? Чтобы поддержать себя, свое здоровье, своих близких, либо помочь решить какую-то проблему. В общем-то, это то, чем занимаются консультанты все время. То есть, если видят хоть малейший намек на какую-то большую опасность, не надо сидеть, читать, надо сразу принимать какие-то меры и пытаться сделать какую-то профилактику, ну, чего угодно. Например, помните, как развивался коронавирус? Самая такая первая волна, да, когда человек заболевал, ему всегда казалось, что это ну, в общем, никакой проблемы. Вроде как обыкновенный грипп, а через 3-4 дня человек оказывался в коме. Так вот, мы с вами не ждем кому ни по какому вопросу, а мы с вами, видя проблему, сразу стараемся придумать и сделать самое главное реализовать какое-то решение сейчас я вам расскажу как а от вас я жду лайк за это видео. Все манипуляции фэн-шуй достаточно просты. То есть куда-то мы можем переставить какую-то там статуэтку крысы, какой-то талисманчик, может быть, красивую инсталляцию. Отсюда, может быть, там нужно какую-то картину убрать. Может быть, передвинуть аквариум с рыбками. Ну, в общем, иногда все эти манипуляции, они могут даже быть незаметны людям, которые зашли в ваш дом, вроде бы ничего и не поменялось, все красиво, с дизайном все сочетается. Как это работает, необъяснимо, в общем-то, особенно если ты сильно там не вникаешь в тонкости китайской метафизики. Но всегда получаешь результат. Например, все начинают заболевать, а ты нет. То есть ты как будто бы ставишь какую-то невидимую магическую защиту. Мы об этом поговорим сейчас в этом видео. Но если вы, конечно, хотите попасть в волшебный мир, как в школе Хогвартс «Гарри Поттер», не забудьте прийти на наш открытый мастер-класс, где мы разберем, в общем-то, очень много примеров, поговорим с вами про основную тему и боль всех консультантов и знатоков Бадзи, которые в карте видят проблемы, а что с этим делать, не знают. Разберем основные принципы, как соединить фэншуй и Бадзи, почему их можно применять вместе и как одно дополняет другое. Конечно, будут интересные примеры из жизни. Переходите по ссылке под этим видео, регистрируйтесь для участия, и вам обязательно придет приглашение на открытый мастер-класс. Итак, в этом видео я уже начинаю вас знакомить с материалами нашего курса, чтобы вы могли уже сейчас помочь себе наладить свою жизнь и увидеть на деле, как это работает. Я начну рассказывать индивидуально по каждому господину дня, как сделать самые-самые первые шаги, которые, в общем-то, и будут коррекцией вашей удачи. Самое первое, что нужно сделать, это поискать в помещении, Символ своего элемента. Мы сейчас поговорим дальше, что это такое. И проанализировать, насколько ему, этому символу, там комфортно. Поддерживает нас это, нас лично, как человека, через этот символ? Или наоборот, нам же и вредит? Может, нам и не нужно будет ничего корректировать, а может, что-то придется исправить, что-то переделать, что мы с вами сделали ранее, не зная, Фэн-шуй и бадзи. Для этого метода нам с вами понадобится обязательно подробный план помещения. Если у вас нет, то вы можете его нарисовать, потому что нам нужно будет наложить на него шаблон 24 горы. Если у вас нет этого шаблона, его можно будет скачать. Все это можно найти на нашем сайте npugacheva.com. В разделе Расчеты. Там внизу как раз есть шаблон 24 горы, там есть и ссылочка, где можно скачать, и есть видео. Так вот, ну если вы знаете, умеете, то берете шаблон, накладываете на план своего помещения, совмещаем компасные направления и э, с шаблоном 24 горы. Если вы не знаете, как это сделать, все это в дополнительном видео можете посмотреть на нашем сайте. И приступаем к аудиту. По фэн плюс бадзи. Ну, конечно, у нас с вами сейчас будет не полный аудит. Как вы понимаете, для того, чтобы сделать полный аудит, это нужно, в общем-то, очень долго учиться и хорошо знать фэн -шуй. Это мы с вами тоже научимся, конечно же, все сделать. Для этого нужно достаточно много времени. Это мы будем разбирать все с вами на курсах. А сейчас мы сделаем просто первые шаги в этом направлении. Кто изучает бадзи? В нашей, ну, может быть, и в других школах есть эта темы. тот знает такое понятие, как ловушка. Никто не хочет попасть в ловушку, тем более в собственном доме. И случайно оказаться и жить в ловушке, это значит все время испытывать какой-то психологический дискомфорт, связанность рук, отсутствие мотивации, очень такое нехорошее все-таки состояние, согласитесь. В нашей технике нам нужно найти сектор, где будет ловушка именно для нашего господина дня. Сектор мы будем смотреть в плане вашей квартиры или дома. И нам нужно найти будет вот этот маленький сектор в 15 градусов, о котором я сейчас буду дальше подробно рассказывать. Итак, мы с вами начинаем с э, господина дня Янский металл. Какой символ Янского металла? Это меч, это топор, это, возможно, какой-то арт-объект из железа. Это большое железо, да? которое может заржаветь. Но это может быть танк, ружье, пушка. Даже если вот там... Пушка, ружье, это понятно, что танк, это понятно, что не, не обязательно из металла. Это могут быть даже просто детские игрушки, которые ребенок складывает каждый день в определенное место. То есть среди них может случайно оказаться вот какой-то из символов металла ян. То есть если есть мальчик в доме, то у него наверняка будут много этих янских символов. Вам нужно посмотреть, в каком месте квартиры а, поджидает опасность, где на плане ловушка для ген. Кто изучал бадзы, тот знает, что это сектор змеи. Этот сектор находится на юго-востоке. Внимательно посмотрите, что находится в этом секторе. Может быть под ванной или в кладовке затерялся какой-нибудь, там, я не знаю, даже гаечный ключ. То есть что-то большое из металла, которые могут символизировать я, янский металл. Так вот, как, после того, как вы нашли этот сектор, обязательно его обследуйте. Посмотрите, не попал ли в этот сектор ну, вот, что-то из перечисленного, что-то, что напоминает символ янского металла. А если что-то такое обнаружите, нужно обязательно оттуда быстро это убрать, а, постараться найти этому символу, этой вещи какое-то другое место. Потому что если у нас человек попадает, вернее даже просто символ этого человека попадает в ловушку, то жизненная удача самого человека будет снижаться. Дальше у нас будет идти металл и. Если ваш, господин Дня, иньский металл Синь, то для вас критично, чтобы символ иньского металла не попал в сектор собаки. Это сектор ловушки для инского металла. С чем символизируется иньский металл? Это изящные драгоценности, кольца, цепочки, браслеты, изделия из нержавеющего металла. Это могут быть часики ювелирные, ну или вообще просто часы, да. Или зеркало в какой-то красивой, такой изящной рамке металлической. Итак, ловушка для синь это сектор собаки. Собака, мы знаем, это каменистая земля горы. А что может быть хуже для ювелирных изделий, если их забросают камнями? Сломает, никто их никогда не увидит. Поэтому Синь очень боится горы и не хочет быть под ней погребенным. Убираем из этого сектора шкатулки с драгоценностями, часы, зеркала, маникюрные наборы. Следующий элемент по кругу Усин – это вода Ян. Янская вода – это вода морей, океанов. Ну и, в общем, с чем она у нас ассоциируется – с фонтаном, аквариумом. Это может быть картина или постер океана, водопада какого-нибудь, большой реки. В какой земной ветви янская вода в ловушке? В обезьяне. Ее... Янская вода не любит, в ней она чувствует себя запертой в подвале, и поэтому становится депрессивной. Янская вода очень сильная, но при взаимодействии с металлом она становится грязной, ведь металл обезьяны от соприкосновения с водой ржавеет и заражает этим воду. Вообще, с такими янскими активизаторами энергиями, как, например, фонтанчик или аквариум с рыбками, нужно быть особенно аккуратными, когда подыскиваете для них место. Вот у меня в практике был случай, когда для обновления дизайна в очень хорошую преуспевающую фирму они там решили сделать новый ремонт, новый дизайн, поставили большой такой аквариум заказали и после того как через полгода они этот аквариум поставили фирма чуть не обанкротилась так что когда они обратились уже ко мне за помощью я хоть и знаю как это работает но в общем в очередной раз просто была поражена поэтому если у вас процветающий или хотя бы такой стабильный, устойчивый бизнес. Вы делаете ремонт, развешиваете по стенам новые пано, постры. Я уже не говорю, если хотите что-то кардинально менять в помещении, обязательно обратитесь к специалисту, который обладает знаниями фэншуй плюс базы, чтобы вот так случайно не прогореть на ровном месте. Это абсолютно волшебные знания, не надо ничего колдовать, Просто делаем маленькие бытовые вещи, и уровень жизни от этого меняется. Наше здоровье, замужество, возможности, чтобы ребенок поступил в ВУЗ, например, можно сделать возможности улучшить мужу карьеру. Все это можно контролировать и направлять, зная и умея совмещать потенциал своей натальной карты и свое жизненное и, или рабочее пространство. Фэншуй плюс Бадзи – это очень интересная наука, и вот это действительно именно та волшебная таблетка, то лекарство, о котором многие мечтают, но как его получить в интернете вы не прочитаете. А если прочитаете, то я вам не советую пользоваться такими практиками, потому что только мастер может научить и рассказать, как правильно все делать, как учесть все нюансы, чтобы никому не навредить своих домочадцев. Ведь ваш дом, он будет влиять на всех одинаково. И помогая одному, можно достаточно сильно навредить другому. А на сегодня это все. Информацию по другим господинам дня я продолжу давать в следующих видео. Регистрируйтесь на бесплатный мастер-класс «Фэншуй плюс Бадзи». Ссылка находится под видео. Друзья, подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик. Для того, чтобы не пропускать наши видео, вам будет приходить уведомление. Ставьте лайки и до встречи на нашем канале.